Привет, меня зовут Аня и это рубрика «Вопросы-ответы». Напоминаю, что каждую неделю мы будем отвечать на самые популярные вопросы от наших подписчиков и клиентов. Если у вас появился какой-то вопрос, не стесняйтесь, пишите его в комментарии под этим видео. В этом ролике я хочу вам рассказать, что такое реплики и почему их не стоит продавать. Что же такое реплика? Реплика называют копию популярного товара известных брендов, которые продаются под именем этого бренда, либо же под немножко измененным названием бренда, без соответствующих документов. Вы сами наверняка нередко сталкивались с репликами в роли обычного покупателя товаров. На дворе 21 век, и отличить копию от оригинала не так уж и сложно. Гуглом может пользоваться практически каждый, найти информацию об интересующем бренде, либо же посмотреть, сколько стоит интересующий товар в любом другом магазине, дело пары минут. А если вы видите, что оригинальный товар стоит 1000 гривен, а якобы оригинальный 100 гривен, соответственно, логичный вопрос напрашивается сам собой. В свою очередь крупные бренды предпринимают меры и разрабатывают целые системы защиты товаров от подделок. Взять хотя бы популярный бренд спортивной обуви Converse. Вы знали, что на одной и той же паре кет указан на язычках разный серийный номер. Почему же продажа реплик под именем известного бренда может негативно отразиться на продажах? Многие маркетплейсы принципиально не хотят размещать реплики на своей платформе, а они требуют оригинальные товары. Это связано с тем, что они дорожат репутацией своей перед своими покупателями. Весомые аргументы против продажи реплик. Отсутствие документов на товар, например, сертификатов качества и безопасности товара. Реплики зачастую вызывают негативные эмоции у покупателя, даже если товар качественный. Клиент не всегда сразу может понять, что купил реплику и будет очень сильно разочарован, когда поймет, что товар не оригинальный. Этот факт существенно снижает вероятность повторной покупки на маркетплейсе, а также повышает вероятность получить негативный отзыв об этом товаре, что может стать причиной отключения товара на маркетплейсе. Но об этом чуть позже. Также для покупателя не будет возможности обратиться в официальные сервисные центры при поломке товара. И главное, официальные представительства брендов могут обратиться с претензией или же иском в суд за нарушение авторских прав. Менеджеры Хабер мониторят негативные отзывы, чтобы товары-рекордсмены по негативным отзывам не влияли на рейтинг продавца Хабер в целом. Отзывы на товар также регулярно мониторятся менеджерами маркетплейса, которые могут запросить документы на товар, если в комментариях указано, что товар копия. В случае непредоставления документов, размещение этих товаров на маркетплейсе может быть приостановлено. Если же вы все-таки хотите продавать реплики, то необходимо указать, что это копия товара в названии, либо же в описании самого товара. Но имейте в виду, что немногие компании готовы разместить неоригинальный товар у себя на площадке, что значительно уменьшит количество заказа в вашем случае, если бы вы продавали оригинальный товар. Что же в итоге? Продавая реплику, вы лишаете себя полноценной прибыли от продаж топовых маркетплейсов так как они следят за своей репутацией, а также за лояльностью покупателей и, соответственно, выкладывают на свои интернет-витрины только оригинальные товары. Продавать реплики можно на маркетплейсах, которые готовы размещать этот товар, но все же обязательно стоит указать в описании и в названии товара, что это реплика. Ждем новых вопросов, в комментарии под этим роликом. Удачной торговли!